Мы вновь приветствуем вас на транспортной неделе, на этот раз 2019. Уже четвертый год принимаем участие, очень насыщенная деловая программа. В этом году представляем наше новое маркетинговое имя. Мы теперь стали «Симметра». Нам помогает компания PTVAG, которая впервые... Мы Приехали с команды и вместе с нами продвигают идеи французского моделирования. We believe что simulation and transport is a very good selection and expresses the professional setup of this company. We're a great time, three days, full packed with exciting people and exciting talks. Появление нового бренда позволит компании развиваться более гармонично, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Достигнуты определенные договоренности, э, сформированы планы на будущий год. Будем продолжать задавать просто движения. Увидимся!